Всем привет, с вами Окси И это Третий эпизод Сефтеча эм. ну, Ладно Не знаете, последние две серии Мы как-то сидим у себя в пещере Никуда не выходим Почти Надо бы отправиться В поход Самой главной целью этого похода Будет небольшой визит в Даркланд Оттуда нам надо получить шадоу который нужен будет для крафта этой воронки, а она нужна будет для перехода в следующую эру. Помните, в первой серии мы находили вон тот дом, там живет житель, который продает карту. Думаю, вы сами понимаете, зачем нам карта. Для покупки карты нам нужны перья и чернильные мешки. Чернильные мешки можно легко получить, а вот с перьями могут быть проблемы. Я не видел ни одной курицы рядом. Давайте заранее сделаем каменные ограды. Деревянные заборы мы сделать пока не можем, в ближайшем будущем я планирую перенести нашу базу сюда, здесь довольно большая равнина и будет намного удобнее размещать здесь всякие механизмы и прочее, а загоны вот где-нибудь здесь. Почему бы и нет. Ладно, определились и расчешаем место, чтобы потом поставить загон. Вот такой вот небольшой загон для куриц, я думаю, хватит. Загон побольше для коров и примерно такой же для овец. Хорошо, загоны сделаны. Теперь заведем животных. Сначала коров. И здесь много. Коровы заведены. Давайте сделаем поводки из... Кожи, которые мы получили в прошлой серии. Почему бы и нет? Делаем из кожи какие-то кожные нитки. Дальше эти нитки связываем обычными нитками. Делаем кожные веревки. Дальше эти кожные веревки обкладываем обычными нитками. И делаем поводки. Так, поспали. Здесь туман. Пошли прогуляемся. Найдем куриц. А там у нас волки. У меня, правда, костей нет, чтобы их приучить. Эм, конопля. Так, а что за ягодка? Оу. Нет. Отравление. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Нет, я сейчас умру. Я сейчас умру. Нет. Я просто скушал ягодку. Я отравился. Вот вам совет. Не ешьте, что попало. А то отравитесь и умрете. А это нехорошо. Себе заберем Эм, ребят Это вообще легально? Даркланд Правда, далековато от дома И я думаю, мы в него сейчас не пойдем у меня место в интернете. Пойдем-ка лучше на базу. О, волк. Я вдруг нашел пару костей Давай. У -у -у. С первого раза. Неплохо. Давай второй. Не хочешь? Ладно. Давай ты. Оу. Неплохо. Две собаки. А третья. Вау. Сразу три собаки. Давайте заставим еще размножаться. Еще плечика. А -а -а -а. Так, не -не, не. не. Бежим. Дерево. Она за мной бежит. Пробуем ее убить. В атаку. Бейте. Молодцы. Хорошие песики. Так, так, нет, нет. Пол хп. Пол хп. Бегаем. Осторожно. Так, так, так. На дерево. Так, воу, воу, -во, не умирай. Юнрай, так, ты чего стоишь? Иди сюда. Она залагала. Ладно, пошли обратно. Немного приготовлений. Ко второму походу. Ну вот, я вроде и подготовился Кажется, пора идти О, стоп. Курица. Неплохо. Еще три. Про... Ведем их домой. Вот все, я довел куриц, я очень рад, потому что я вел их 40 минут, ну ладно, пора покупать карту, в трейнере накопились чернили-мешки, по идее, и да, давайте наконец сделаем то, на что мы угробили столько времени в этой серии, А нам не хватает мешков, ладно, Просто сделаем это. Ага. О. Наконец-то. Отметим на карте нашу пещеру. Чтобы не заблудиться. Ставим метку. А, домика. И напишем пещера. Все. Теперь не заблудимся. Надеюсь. Так. Чтобы отправиться в Даркленд. И найти его. А Нам нужен специальный компас Компас природы Да, мы находили Даркленд В нашем походе за курицами Но, возможно Возможно Есть Даркленд поближе Поэтому давайте сделаем этот компас Чтобы найти ближайший к нашему дому Даркленд Компас готов Даркленд В той стране Окей Пошли Um. Um. Что? Ходукомз-вейт. А! -а, -а, -а. Yeah. Я понял. Я понял. Он показывает на центр нашего мира. Точнее, на сполчанке. Так. Ближайший um. <vérifies> Дартман там. Ладно. Пошли туда. Солнце зашло, надо поспать. Эм. Северное сияние. Что? Мы ж вроде недалеко на север отошли. Вау. Не, ну вы можете что угодно говорить. Но это красиво. Ладно. Спать. Я иду уже довольно долго. Но мне еще километр идти. Да. Даркланд далековато. А знаете... Давайте просто скипнем все это. Вот так вот. Эм... Подводы храм. Окей. Ладно, отметим его. Возможно, мы сюда когда-нибудь вернемся. О! А вот и Даркланд. Наконец-то. Солнце скоро заходит. Мы почти вовремя. Но как же еще? По темным землям надо ходить ночью. Он серьезно такой маленький. Высаживаемся. Так. Ладно. Ждем ночью. Давайте сразу нарубим Дарк на дерево. А то я забуду. А где все бомбу? Давай, из что-нибудь выпьет. Два геймшарда. Из девяти таких геймшардов делается один гейм. Фармим еще. Нужно больше. А вот и второй моб. Идем к нему. О, еще моб. Это кто? Shadow Beast. Вроде закончилось. С ним будет сложно сражаться. Наверное. Так, где он? Он идет задой. Давайте, бьем его. Он неплохо доможется. Бегаем. Он не почти все хп снес. Как мы его убьем? Я понятия не имею, как его убивать. Так, уже восход. Он начал становиться прозрачным. Попробуем его убить. Так, нет, нет. Он на несколько ударов. Ну вот сейчас убьем. Бежать. Так, так, так. Нет, нет, нет. А он меня сейчас догонит и убьет. Или нет? А знаете? Давайте. Убьем его. <с consommature> <cereal> ну что? Идем несколько километров. О, а, еще осеверносение. О! А, пропало. А, я доплыл Наконец-то. Берем вещи. О, какой-то мелкий шат-монстр. Бьем его. И что из тебя выпало? О, Сразу дорогим! Напоминаю, нам надо было отсюда принести дорогим. Мы это сделали. Ладно. Пошли обратно. Ну и это я запорол тоже. Идем туда еще раз. Вот теперь точно плывем обратно. Ребят. Я не заснял. Но за мной вывязалась стая пираний. Они меня убили. Да. Еще на часик. А вот это место, где они меня убили. Да. Забираем вещи. И вроде нет. Забираем вещи. Так. Не забираются. Почему? Вот умирать еще раз. Я вообще не хочу. дубль два. Ура. Так, нет, нет, нет, я сейчас умру. Я сейчас умру. Бстрее, быстрее, быстрее, стрем, стрем, быстрее, полтора хп. Ооо. Я наконец-то сделал это. Дом, милый дом. А, я устал. Последние два часа я просто бегал туда сюда. Я наконец-то вернулся. Давайте, наконец, сделаем эти сундуки из Даркленда. По идее, у них есть интерфейс. И я думаю, это будет удобнее, чем наши сундуки. Чивка. Давайте проверим их. Да, интерфейс. Правда, у них слотов меньше, чем у нашего деревянного. Давайте сразу сделаем их upgrade. Просто обкладываем их в кору дерева. И, по идее, теперь там больше слотов. Проверим теперь. Да. Неплохо. Привет. Вы там еще не соскучились? Я решил переехать сюда. Прямо сейчас. Зачем откладывать это на другую серию? Поставим сундук сюда. И расчистим место. Уберем эти кусты. И траву. <кхм> Пожар. Тушим. Надеюсь пожаров больше не будет, вроде все нормально. Знаете, я как-то устал вручную перемалывать разные предметы и рубить дерево вручную. Мы можем сделать автоматизацию, прямо сейчас, начнем с автоматического гринстоуна. Обычно крафт гринстоуна и два поводка, изи. Я тут сделал еще 12 поводков. На всякий случай. Ладно. Выкладываем крафт. Готово. Теперь давайте сделаем автоматический чоппинг-блок. Чтобы он нам дерево. дерево. довольно простой. Крафтим. И готово. Последний автоматический механизм. Пресс. Готов. Поставим пресс сюда. Гринстоун сюда. И чоппинг-блок сюда. Механизмы установлены. Пора принести животных. Давайте посмотрим список животных, которых можно использовать. Коровы. Почему бы и нет? У нас их довольно много. Берем корову, несем ее и привязываем. Проверим работу этих механизмов. Раздробим кости, нарубим дерево и спрессуем уголь. Дерево нарубилось. Уголь спрессовался. Кстати, ошибка. И кости раздробились. Неплохо. Ладно. Не буду затягивать серию. Я ее уже записываю 5 часов. Я устал. Пишите комментарии. Я их всех читаю. Подписывайтесь. А также вступайте в группу ВК. Да, у меня появилась группа ВК. Там я буду публиковать разные новости. Воду выхода роликов, да и просто общаться с вами. Ну а с вами был Окси, и это третий эпизод прохождения сборки софттеч. Пока. Ребят я, я сейчас шел, чтобы записать превьюшку вот от курицы. Я здесь ходил. И почему я их не увидел? Ладно. Пока.